Свое предприятие представляю на форуме первый раз. Доволен. Есть какие-то моменты очень интересные, которые впоследствии в работе могут пригодиться. Есть, конечно, некоторые моменты, которые уже, наверное, можно сказать, используем в работе. Ну и, конечно, это отличная возможность пообщаться с коллегами, поделиться впечатлениями и наверное, почерпнуть что-то новое для себя. Ничего в наше время не стоит на месте, а наверное, та отрасль, которая сейчас развивается более, наверное, более стремительными темпами, чем все остальное, чем все остальные отрасли. Но в связи с тем, что авиационная отрасль она достаточно консервативна, не все те решения, которые на данный момент предлагаются производителями и поставщиками данных решений, можно моментно внедрить.